Друзья, всем привет! И сегодня 2 августа, день ВДВ. В этот день скрипоносцы, которым повезло или наоборот не повезло попасть в армию и попасть именно в воздушно-десантные войска, отмечают свой праздник. В этот день они накатывают бояру за вождя, купаются в фонтанах и конечно же, бьют прохожих. ВДВшников менты никогда не трогают, ну потому что ВДВшники это довольно-таки агрессивный социум, тем более под боярой. Они сами могут избить ментов, поэтому менты не рискуют задерживать ВДВшников. Ну, действительно, отвечая на ваш вопрос, сразу скажу, никто кроме них так не отмечает свой праздник. Ну, действительно, они это элитные войска ВДВ, их не зря так называют. Первые воды. Первые воды, Положите, пожалуйста. Первые воды. Росгвардия тоже никогда не рискнет задержать ВДВшников. Ну, потому что ВДВшники могут утащить Росгвардейцев за советы там, как следует петушить, в общем, 2 августа ВДВшники резвятся. Ой! Пацаны! Ставай, Я! Я! Я! Я! Расплескалась синева, расплескалась По тельняшкам разлилась, по беретам Даже сердце синева затерялась, разлилась Ты не бойся, синелы, не это бы, а не и в Ульяновске, в Заксобрании произошла драка депутатов. Выясняли отношения между собой депутаты из Едим Россию и депутаты из КПРФ. КПРФ это краснодырые петухи Российской Федерации, точно КПРФ. Краснодыры и петухи Российской Федерации. Вот и они подрались между собой, выясняли, кто из них голуби, а кто петушмейстеры. Драка была жестокой, так они и не определились, кто из них петушмейстеры, а кто голубки. И в общем-то разобраться в этом предложили Бастрыкину. Вот теперь Бастрыкин точно определит, кто из них Краснодыр, ой, кто из них петушмейстер, а кто э, голубок. Наша служба но на первый взгляд, как будто не Это разборка, пидошка. И в Крым окончательно пришел русский мир со своими скрепами, со своей духовностью. А об этом именно мечтали крымчане. Они хотели скреп, и вот они их получили. В общем, пьяные кизяки в Крыму на пляжах выгоняют, выгоняют отдыхающих. Я тебе сказала, только давай, попробуй. Иди, Ты серьезно? Давай. Не смей. В общем-то, я считаю, что все, кто едет сейчас в Крым отдыхать, ну, это тоже любители русского мира. То есть, как кизики, любители русского мира, которые лупят нагайками холопов, так и холопы, которые едут отдыхать в Крым, тоже любители русского мира. Ну, то есть, все нормально. Я не знаю, почему Либерасня возмущается. Если холоп поехал отдыхать в Крым, ну, значит, он и хочет получить нагайкой, да он, может, еще и на бутылку хочет сесть. Откуда вы знаете, почему вы поднимаете шум? Едет человек в Крым отдыхать, ну и пусть получит. Вот эти кадры отсняли наши журналисты в апреле этого года. Дорога Ялта-Севастополь. Этот отрезок трассы уже окрестили зоной строгого режима. Вместо морской панорамы – огромный забор. Напоминает концлагерь. С двух сторон забор. 3D-забор он так называется. И вот так высоко. Пляжа не видно, чтобы никто не увидел отдыхающих на нем людей. Такими заборами от Крымчан отгородились санатории. Один из них Черноморье, некогда принадлежавший Службе безопасности Украины. Теперь его присвоила ФСБ России. Местные рассказывают, что большинство пляжей здесь были закрыты всегда. Однако в этом году заборов стало еще больше. Я вообще считаю, что для полной духовности в Крыму перед каждым пляжем нужно установить КПП, где будет сидеть наряд казаков который будет перед тем, как запустить скрипцов на пляж, делать полную проверку. Ну, и тогда будет скрепно и духовно. Все? Что-то новое скажете? А что, не тебе, а вам. Я еще буду всякого вот, паскудства на Какое Вот такое, как ты. А, а Б. Как вы, вы разговариваете с девушкой? с Как вы разговариваете, а как вы с, разговариваете? разговариваете? А с дамой? Бежливой. А для меня она не дама. Для меня она враг государства. Приехал в Крым, будь готов, что тебя от отпетушат за сельсоветом. А кому не нравится, езжайте в свои Египты и Турции. В чем проблема-то? И опять же, либеросня подняла шум на пустом месте. Ну, просто так получилось, что в Астрахани э, хотели снести дом. Но перепутали блядь, адрес дома и снесли не тот дом. То есть жилой дом. Люди приехали с работы, а у них снесли к херам дом. Развалены вместо дома. Вид для собственников, мягко говоря, шокирующий, если учесть, что предпосылок для сноса дома у семьи Левиных не было. За объяснениями они обратились в городскую администрацию. Представитель управления по капитальному строительству по запросу предоставил план сноса аварийных зданий. На каком основании вы снесли наш дом? Он мне показывает план, на котором написано Трофима 133. Я ему говорю, ну у вас же написано 133, а он мне говорит, а это какой дом? Я говорю, это 131. Смешно. Не поняли, да? Это Россия! Либеросня почему-то возмущается, я не понимаю. Просто, знаете, если бы городская администрация не снесла бы этот дом, это сделали бы солдаты НАТО. Но солдаты НАТО не только снесли бы дом, но еще и хозяев посадили бы на бутылку. Так что давайте, Либерасня, угомонитесь уже. Ладно, давайте, друзья, пишите комментарии. Всего доброго! Записался в казаки, петушок молоденький, ведь в школе били его по три раза в день, потом в армию пошел, добровольно вроде бы там на бутылку приседал. Ведь ему не лень Когда с армии пришел Сел на тюрьму нечаянно В душе мыло уронил Под залез Жопа в уважал Ведь парень был отчаянный за От плети в него вселялся Бел на окне Наличники гуляй домой, пой Опричники пьяные глаза. глаза Уляя петушинный дом, как откинулся с тюрьмы. В казаки подался он, мечтал ногайкой бить людей и скакать верхом. Но скучал он по тюрьме, по барашу родненькой. Ведь свобода для него это страшный сон. А на окне личник гуляй домой в речники пьяные глаза в окошке том гуляет душивный дом всех убьет и забьет у него ногаечка гаечка без анализных казачок по ночам он видит сны, поражу и фуфаечку, свое дырявое весло, и в жопе черено. Огне, личники, гуляй домой, обречники пьяные глаза, в